Вот это видите, друзья, собаки играются, веселятся, резвятся, прыгают, скакают. Знаете чого? Того, что я им даю предстарт, то, что купляю поросятам, и даю собачкам своим. Не всегда, но даю. Вот это как поросят, перед предстартом подкармливаю и им нацепаю. Видите, какие лохматі. Хвостать, иди сюда. Давай. О, дивіться, ось один, хвостатий, друга. Пошліть, я вам дам предстарт. Будете їсти чи ні? Тільки Боря і айський давай. На, Ася, на сюди. О, закриваю, бо Боря туди зайде і буде їсти стартовий корм для поросян. Ну, понамачу, в слюне все будет в кориті. Вот сейчас у нас время. 13.25. Мы утром насыпали, в обед насыпали, потому что они в одни кормушечки. И еще насыплю вечером. Багатенько. Думаю, что я хотел сказать и забыл, а сейчас понял. Благодаря одному из моих подписчиков, Вячеслав, если я не ошибаюсь, у меня есть все вот такие рукавицы. И дуже очень, очень много. Ну, он не казав, что скажи, покажи. Він сам прислал посылку и сам її даже оплатил. що мы просто пошли, забрали и все. И у меня разные рукавицы. Там, такие более нежные, хорошие, такие прорезиновые. Тут для мяса сало, как ролики снимаю, как буду нарезать. И вот таких много теплых и крепких. Ну, мне они дуже нравятся. А другие рукавицы, не будешь их показать а вот так. Вот такие. Ну, не, ну грязь, потому что мы робим. Короче, спасибо одному из наших подписчиков. Джен Кот Вендом в фильме не два", Чулени 2. Чулени два", Чулени три". Вот так, раз высыпал им ведерца, и сразу Вика подала другая. Все, Вик, дай прутик, бо це я не вийду. Вот вроде бы мы вчера дивились на цих поросят, и сегодня, и уже вони я бачу больше. И зимфира бегает. ой, зимфири надо зато с з с линдой насыпать, сейчас я вам насыплю, сейчас я им принесу. Зимфирка, бігаеш рада, да? Зимфирулька.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 А Земфира и Линда едять, э, ну, не так, ну, вообще мало. Вот я им насыплю, наверное, ну, на день. Да я залезу им. Давай. Давай. Иди. Иди. Да? Линда, Линда, Линдюлька, ой. Друзья, вот земфирка, что вы еще не гуляете? Не еще, хвосты зажимают, все, кушают, вот дивиться у них вес в земфире больше 140, я думаю 150 нема, наверное, просто больше 140, а цена, на 150 линда. И гляньте ци. одним только 8 будет 3 месяца, а этим уже есть 3 месяца и пару дней. Конечно, тесненько ем тут, а ну ничего, сейчас мы с этими вопрос закроем и, и все, и хай гуляй, давай. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, дай-то пройти. О, там жары вся такая вообще, жарко нужно. Вчера я снимал ролик и уже сегодня мне написали сообщение в комментариях. Ты сказал вчера, покажешь свой вышел и пошел в другую сторону. Ну, я бла-бла, друге рассказывать. Сейчас покажу соевый шрот и покажу генератор. Расскажу за генератор свои отзывы. Это уже сколько мы им пользуемся. Соевый шрот, ну кто еще не знает, думаю, уже все знают, где я беру. Бо я туда приезжаю, там кто приезжает, все за меня кажут. Соевый шрот я беру у городе Мерефа. Город Мерефа от нас находится не так уж и далеко. Вот я беру в Мерефе соевый шрот. Ну и там в основном все, кто меня смотрит, там и берет. Ну есть, пишут, что это... Свет у нас есть. Кто там пишет, что без света сидите? Свет у нас есть и часов всем да не было то пришлось запустить генератор и а так э, в основном свет есть так вот я бору в городе Марефа. если кому надо я ну, напишите дай номер где ты берешь у в Мереф, я вам дам в коментариях ось отакий вот вот такие вот соевые шроты, пахнет все, соевые шроты. Вот он, вот такие вкусные, классные, как... как поростный шоколад. Ну это вообще бомба, и вот здесь сижу, легкость, хорошо. Классно себя чувствую. Все это самая халва, только соево. Есть халва из обычной семечки. Вот тоже ж макуху, черную макуху тоже берешь, и слышишь, как свежая, вкусно. Так и сою. Вкуснота. Она передала, напишут сыру, можно сыру за. только такую выжатую. Мы вот как брали, ездили с Викой, брали соевый шрот, и он нам показывал, как вы не пропускать и через экструдер, какая температура, и он рассказывал, что температура должна быть там от такой до такой. Если меньше или больше, то будет уже хуже. То есть там определенный надо градус температур, там не так все просто. Но этот шрот, где я беру, дуже хороший, и на нем дуже хорошо растут. Есть еще пару мест, где продаю свои шрот, но я там не брал. Знаю, кто брал, кажуть. Кто говорит хороший, кто плохой, я не брал, я вот где беру, я кажу, где я беру и у меня воно все ось, все полное. О, пожалуйста, все забито цим же сливым шотом. Писал, а сколько тебе надо на, ну вот, что я сейчас кормлю, это у меня молодняка сейчас я оставил на откорм, получается, штук 50 плюс так еще по голове есть. Сколько тебе надо... Корма. ну я из расхода беру 330-400 кг на одну голову. Кого раньше убирай, кого позже, а это же я хочу вообще партию оставить в Андрасіві, там ну короче штук 16, аж почти год держать, ну ради э, эксперимента, хочу подержать там 10-11, может 12 месяцев, И, яке будет сало, який будет вес, чи будет вес, как в одного моего знакомого, в год, 300 плюс, 340 килограмм. Андрей у него принимал свиней, куплял И вот Андрей важив, каже, 340 по моему последний, чи или 344, или 346. И я питав у него, а сколько твоим свиням Он чего год или два, ну что-то такое. Попробую, а таких, чтобы более 300 килограмм. Я ж думаю, там и сало будет нормально. Ну то есть так, ради эксперимента. Это тех, що у меня тут в сарай. А там недолго так я не буду держать, потому что мне надо их менять. Так, соевый шрот показал. Оце дробим соевый шрот, соевый шрот мы брали, там цена, по-моему, сейчас последняя, 15 копейками, да? Ну, что то такое? До шестнадцати. Ну, 15 копейками, до 16. Не, не... Там звонить, она меняется, я просто сейчас скажу, а потом туда едут и говорят, я Стас, сказал вот такая цена, а воно уже там поменял, то есть там сами уже звоните, я номер оставлю и узнавайте. Черную макуха мы еще брали в начале лета и летом, мы еще брали ее по 2,50 и по 3, и у нас ее много, мы ее взяли тогда больше двух тонн, и у нас ее еще много, я ее не так много добавляю, но добавляю, но она еще есть. Так, что у нас тут а в предбаннику? Эх, мой генератор, бур, инструмент, бензин. Бензин у меня и тут, а и в другом месте еще есть. Горелки, нитки, веревки и так дальше. Сараи тихо, сюда не заходим, их не шугаем. Кабинет, виновода, Сверла, так и что-то сверлим. И так их... Какие ведра? А, ведра сверли, да. Ведра по... да? ручки у меня на ведрах, и я попросверливал напрямую. Юлка наряжена уже два года. Советую. Нарядила один раз, и она на все года. Надо хоть этот... Пыль сдуть. Рыбок не запускал. Чего я рыбок не запускаю? Потому что отопления нема зимой. Потом грей тут, а этот... Так вот, я уже думал, что туда этих черепашек завести, чтобы черепахи бегали Вообще хорошая комната. Также у меня тут э, пряпки, если надо, отрезал. Поросят сюда повкидывал, там купируем хвосты, зубы, кастрация, ну, таке. Весы у меня тоже тут ось стоять, Раз, ось взял, пошел и хважить там, допустим. Что еще у меня тут? Сварка электроды. я не помню, что я заносил. Морозы были, а мы что-то сварили. И парализатор. паралізатор, вот, взял парализатор, как надо, чик-чик, и все. Везде у меня, ну, тут два вот два таких вот стекла с холодильником. Два вікна, четыре стекла, и везде почти так. А та сторона по одной, я налетовый тягу, и морозов нет, то я и не ставлю. Это вот как берем вакцины, вот приходят вакцины вот в таких боксах пенопластовых. Нам приходили, а последний раз приходили просто в коробочке. Ну короче, вот что-то такое. А, это конденсаторы, что я куплял на этот, на крупорушках. Короче, так. Тут инструмент, маркера и сами рулетки. Сейчас займемся стройкой, то будем этим цим пользоваться. По генератору, друзья, генератор у меня, кто еще не знает, думаю, все знают, Ну скажу, потому что много времени новых. генератор у меня Едон. Вот так. Чик. Едон, вы знаете, что я с ним не панькаюсь. Не играюся и не балуюсь. Что я делал по Едону, поменял масло. Масло я залил, сейчас даже скажу, яке, а воно у меня тут, масло я залил, поменял. Это то, что мне дарили в магазине, как я куплял, я его сразу залил, вот такое. а я потом купил вот такого ось. Два штуки, два штуки, четыре Т, ну четыре такный Юку. Десять В-30. Хорошая. У меня еще одна новая такая яйца, Ну то есть две штуки таких, на три замены мне хватит. По 600 грамм туда влазил в двигатель. Я поменял, и то я сливал, я долго не менял, я сливал, воно уже такое густе было, и как бы, его уже надо было менять. И он вот, то вообще рекомендуют менять, поробило там сколько-то часов менять, я не менял. Воно робило, у меня нормального нареканий не было, а потом просто уже думаю, надо менять. Я вот, то купил масло и поменял. Проблемы какие, он сколько поробил, и вот даже... После Нового года он не делал, а на Новый год год часов 6-7 делал, Може да, Может и больше, да. Ну то есть ну, проблем ніяких, що завел, включил в розетку, в общую сеть и все. Все насосы у меня тянут, тут а скважину в глубинном тяне в колодязи маленький тянут, что сюда на щелевый, и в колодязи еще один глубинный на в дом тянут, ну, нормально. Да, если там в одно время все включится, может выбить. А так, если поштучно, ну тут мы управляемся, допустим, включил, я знаю. Ну, я уже привык до него, но ну, проблем никаких вообще немало. Завив, все робил, единственное, что я заводил и я так завив и что-то воно череско дернуло туда-назад, и оно полетело, и отломалась это. Ну, сейчас вас просто можно завести, вот стоял, сколько. Можно завести ради интереса. Вот так. -так. Ну, это я эту манипуляцию делаю под навесом. Там ключи то и все. Также у меня что тут? Бурми, якими я бурил фундаменты на ангар. Фун, на фундаменты на ангар у меня пешку маленьких мешочков цемента, если я не ошибаюсь, 11 штук маленьких по 25 килограмм. Тут у меня болгарки, перфи, мерфи. Веревка, якими мы фермы поднимали. Это паять і, паяльником воду поросятам. Это маска косить і, траву. Ну, короче, таке. ничего нового нема. Это скейт. Куплял колись малому скейт. Еще, бачите и мигає и робит. А, ну, Одно время, как сарай строил, катался в сарае, вот тут съезжал. А так лежит. Хай, может, потом кому подарю. Короче, вот так. Это у меня тут бензин 20 литров. А, у нас еще канистра, что мы заправляли в гараж, да? Надо ее тоже сюда. И также я вот такие вот, допустим. Вот у меня такая вот, спид моющего, или спид чего. Тоже тут бензин, это я выловил его туда. И также спид... Пластификатора мы повымывали дома канистры и тоже они полные по 5 литров наливаю туда, бо у меня железных не много и тоже держим бензин на генератор тут а он маленький пластмассовый, там железный есть там еще, ну короче хватает бензина в запасе, думаю так, чи отключать, чи что то то чтобы был запас это у меня канистра под маслом. И еще и масло тут трошки есть. Я не вымывал, потому что это вымывать очень долго. И надо кипятком отпаривать И думаю, не буду вымывать. А по не. генератору я вам скажу. Этот едон или едон нормальный вариант. Не скажешь, что плохой. Я помню, мы когда-то нас сварки. Был едон тоже нормальный. Не жаловались именно на едоны. И генератор тоже. И это не только у меня. Генератор у меня. Лешка Акимов брал генератор, и, это кого я знаю, Алексей Староверовкой брал, Сотников тоже такий генератор. И еще так. А, мне много тоже покупали таки же. Ну, цена може... Ну, а много, кто и подписался из-за генератора, тогда как видео вышло. И я вам скажу, ну, кого я знаю, то вроде бы так не жалится на эти генераторы. Обычно завел робота и все, подключил, тем более у меня тут удобно, под навесом, ось у меня тут всегда лежит шнур. Ось, то на генератор, а это в резетку, Все, без вопросов, ключевые все. И также тут, как были дожі, ну дождя, мра... мрячка, то мороз, так не понятно, а надо было резать, то я сюда на краю затягиваю, и тут резали. И тут хорошо, уклон іде сюда, мы делали с Сашком. Вода вся, что мы сюда и стекает в канализацию. Канализация из-за этого сарая тута. Короче, вот так. Что, поели предстарт? Он же дорогой. А вам только предстарт давай. Каши есть же в арене. Вот. мордяка. Морда! Морда! мордяк. А я щас буду Аську гладить. А ну, щас я в мішок положу. І, типа Аську хвалить. І подаємось реакцію Борю. Ася, іди сюди, Ася. Ася, хороший, іди, Ася, іди сюди. Ася, Ася, Ася, іди сюди. Хороша Ася, хороша Ася, хороша Ася, хороша Ася. Ася, хороша. И, видите, он не дает, чтобы я ее гладил. Вообще Ася, иди сюда. Ася, хорошая, хорошая Ася. Хорошая сюда, хорошая. Хорошая Ася. А он ревнует, чтобы я ее не гладил, только его. Все, собакины. Собака, хватит. Боря, иди сюда. А ну, Боря, а подниму, или нет? О, поднимай, да? Ставись на Поднял? Ну вот. Борика, поднимай. Та он не очень тяжкий. Поросята, сесть, наверное, вот эти ваши белие чем Боря Хедь! Сюда! Ай, сядь сюда! Все! Апорт. Апорт. Апорт, Боря, он что апорт. Ух, вы. Коршуни. Им хорошо, у них натуральные шубы, не китайские, видите? Шерсть. Хорошая, им тепло. Вот это как раз сейчас их погода. Вот это сейчас, зима, морозы. Правда, если... Десь пролетает или самолет, или какой-то взрыв. Аська очень боится, она сразу ховается. Боря, ху, той... вы шерстите, дядь. Тихо, фу, Челеняете опять. А, Боря, он уже в гугелях бегает. Надо этого, дядя Саню сварщика, чтобы вас повычесывал. не, дело в том, что и расческу приносил вычесывать их, вычесывал. Аська боится взрывов, сирену воздушную, взрывы, и, и, и как что-то летит где-то. Это для нее, все, надо раз, или все, и где-то, короче, надо забиться. Бо прилетала ракета, и, тут, около нас рядом, и, видать, она тут злякалась, да? И что-то как перекрило. перекрыло. Где-то то звук, сразу а цей нет, цей по барабану был. Ну, более уже такой мужичок старенький уже. Айска молода, лякуюсь. Короче, а так, друзья. Всем спасибо за внимание. Всем пока.